I don't know. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, команда VLC против команды Faced Mix на карте Overpass. Сейчас ребята будут пинать друг друга своими заточками, кто-то под ребро, кому-то, может быть, прилетит а, гораздо более а, неприятное что-то и а, в спину, в грудь, в лицо. Ну, так или иначе, команда, которая выиграет а, ножевые раунды, станет... Командой, которая выберет себе первую половину. Вернее, первую сторону на первую половину. Пока, кстати говоря, нет такого уж прям очевидного преимущества. Но с минусом, конечно, от Велсея становится все чуть более а, понятно и чуть более очевидно. Ну и в результате Тим Велсей все-таки выбирают сторону. Наверное, я бы, наверное, остался. Но, конечно, дело... Дело, как говорится, хозяйское. А, давайте, пока у нас есть времечко, познакомимся с коллективами. И это, кстати говоря, стей. А, команда Team Will Say. Это Хатома, а, Дозуске. Простите, здесь эти анимешные никнеймы. Они никогда, наверное, не переведутся. И я всегда буду с трудом, короче, их читать. Blast, You are dead. Это, в общем, You Are dead. Это а, тот самый... Велсей uh, И Fire God, дорогие друзья. Выход у нас последовал на точку Б. Достаточно быстрый и жесткий. Надо признать выход. В пятером команда Face Микс Mix занимает позицию. Но здесь, однако, Велсей пытается запотеть. И хедшот ставит с девятки. Как минимум по одному из злопыхателей. И делает еще елыпалый квадрокилл от Велсея. Айда пистолеточка. Айда молодец. Капитан своей собственной команды. Face Микс и их состав это Лупка, Скрипач, Артур, Десс, Олшайн и, и... И Знарим. Сложные никнеймы, короче, периодически все-таки мелькают. Никуда не деться. Но нужно понимать, что в CS 1.6, кстати, сложные никнеймы появляются куда реже, э, чем в CS GO. В CS GO я вот что, что не катка, обязательно парочка никнеймов, которые невозможно с первого раза нормально прочитать. Это классика. Поджим от Блейстеда, ну не знаю, а стоит ли. Ведь, скорее всего, это по большей степени просто отдача позиции и отдача одного из живых игроков. Ну, последовал размен по 9 от Fire года, но как-то теперь все равно придется. Ой, на ножик! Накуканили Хатома, дорогие друзья но ну, это вообще сверхинтересная На самом деле позиция, с которой он пытался сейчас Отконтролить коннектор Который он не пытался контролить, отвернувшись К нему спиной, но такие небольшие Тактические проволочки случаются все-таки У команды Вэлсэй, ну и это Наверное, опять же, вполне себе естественно Какие хедшоты ставит Велсей по своим соперникам И, ну, давай еще одного, и еще одного Но не хедшотом, к сожалению, но все-таки Расстреливает еще одного Парнягу, это, кстати говоря, уже шесть фрагов за два раунда. Вот такая вот крутая статка у капитана оборонительной команды. Так, быстренько прочитаю чатик. И да, кстати, ребяточки, э, спасибо вам большое. В частности, э... В частности, Снегурочки за то, что подметила, что левая рука. С левой руки как играть неудобно. Но если только левша, тогда норм, наверное. Ну но вот, на самом деле, я правша. Но всю свою контр-страйкерскую карьеру всегда играл исключительно с левой рукой. Ну, я вообще не могу с правой рукой играть. Не знаю, почему. Вот я даже сейчас смотрю матч автоматы у ребят в правой руке, и мне дико непривычно. Вот такая вот история. Гламурный подонок, приветствую вас! И вообще, ребятушки, все, кто сейчас находится на прямой трансляции или смотрит этот матч в записи, привет вам и приятного просмотра. Скрипач забирает фаер года и таким образом падает последний игрок, который мог остановить выход э, на точку А. Теперь уже игрокам зажатым в сайде придется по сути терпеть своих соперников, терпеть раскидки, которые уже начинаются. Да-да-да. Но... Дазуске Сложно, черт возьми, читать эти, опять же, анимешные никнеймы. Успевает перед смертью сделать два минуса. Попытка размена. И еще более того, даже два минуса успевает оформить Allshine. Последним остается ранее упомянутый нами неоднократно только с. Позитивной точки зрения Велсей, uh, который в этот раз, к сожалению, нас хедшотиками не порадовал. Ну, ладно, не все же, как говорится, коту масленица, порой где-то и к таким результатам все-таки тоже нужно приходить. 2-1. Приятно, приятно, что Фейсет микс руки не опустили. Более того, мне кажется, здесь достаточно непростая команда. Кстати, учитывая, что Велсей сейчас у нас в чатике, может быть, он нам расскажет, на каких уровнях Фейса. Uh, Проходит данный матч Я думаю, многим было бы интересно Ну вот чисто минимальный, максимальный Ну или средний Два минуса от атаки Проход на Б открыт Опять же, обороняться здесь уже по большей степени некому Ну какие-то локальные, конечно, да Вот моменты типа дозузки будут здесь Но, увы, как вы видите, реализация этого пистолета К сожалению, немножечко прихромала Расстреляли всех и более того, Тимблсей не смогли сделать, к сожалению, в этот раз ни единого минуса. Печальненько, конечно, что так произошло, но все-таки это экономический раунд. Я призываю всех понимать да, ситуацию, что если ребята с пистолетами, все-таки с пистолетами далеко не всегда можно удачно что-то где-то разыгрывать. Это все-таки, на мой взгляд, такая штука весьма объективная и очевидная. Об этом даже как-то говорить в целом не стоит. Так, простите, дорогие друзья, начинается очередной выход на точку Б, начинаются очередные перестрелки, в которых уже в численный перевес выходит бочки. Ну, короче, я понял, Валсейу не нужен ни один девайс из тех, которые вообще здесь могут где-то появиться, да? То есть только диглы, достаточно одних диглов. Но вот ему, я так понимаю, не нужен ни калаш, ни АВП. Видите, какие ваншоты постоянно ставит человечек. Тем не менее, 3-2. в 3-2, простите, счет. Команда фейсет, вырывается вперед. Первые, третьи, к сожалению. Ну, почему, к сожалению, ничего страшного. Далеко не все обязаны играть на десятках. Для кого-то даже третий уровень является достижением. И эти достижения нельзя ни в коем случае преуменьшать. Мы не все, как говорится, рождаемся киберкотлетками. Так что все нормально, дорогие друзья. Вот с первого по третий уровень, так сказать. Песочница, но что есть, то есть. Как, как странно сейчас Лупка не заметил своего соперника. Я думаю, ну это, наверное, вот как раз таки автомат в правой руке помешал. Разглядеть своего а, визави сидящего за лестницей. Тем временем у нас на ланге еще погибает Артур. Ну и с Харим, или как его там, Идзнарим. Забирает Fire а, God. Но опять же, Блейстет здесь успевает разменять. Ситуация 4 в 2. Достаточно существенный перевес на стороне обороны. И команде Вилсей, по сути, для реализации успешной. А, ну, нужно просто поменьше шевелиться и поменьше куда-либо выбегать, да? И все будет чики-п. Пике. Скрипач расстреливает Дазуски, Это вот как раз та самая ситуация, про которую я и говорил. Достаточно просто не двигаться, и соперник сам ошибется, но нет. Команда Велсей дарует своим соперникам возможность добиться успехов успешных. И надо признать, эти успешные успехи все-таки э, создаются, да. Пока, по крайней мере, уже поставлена бомба, и придется теперь уже выбивать. Если, конечно, придется выбивать минус от Скрипача по Блездаду. И Хатома последний вступает в перестрелку с Олшайном и проигрывает ее, дорогие друзья. Тим Валсей проигрывает ситуацию 4 в 2. Вот так вот. Вот что значит, капитан никого не ваншотнул с Дигла. Раунд не выиграли. Все, беда. <смех> Нихуахуа себе, как он стреляет Я согласен, да, Сунат Безусловно, стреляет, он очень и очень круто Здорово, дядька Нож Кто с кем, какие страны а, Здорово, Торонто, ну так вообще по центру Там же флаги есть Внизу, где никнеймы у ребят, там есть флаг а, Ну, Россия вообще обе Проходочка, очередная проходка по точку А в исполнении коллектива Фейсет Микс, тем более, кстати, у них уже на данный этап э, времени, на данный промежуток времени уже ситуация 5 в 3 с перевесом достаточно существенным, но, правда, Хатома отстрелил Идзина и не успел, к сожалению, покинуть опасную позицию в туалетах, поэтому все-таки выход на точку А остановить в очередной раз не удается команде Team Вэлсэй. Снайперская винтовка там. Ну, все, короче, по красоте. Причем, кстати, снайперская винтовка вторая. Мне кажется, вот уже вторая немножко излишняя для Face от Миксан. Но ни в коем случае не пытаюсь, конечно же, ребята, судить за этот э, выбор. Лупка минус Велсей. И Дазуске остается последним. Залепил только что по Олшайну. Ну, и, видимо, здесь. И именно здесь игрок обороны находит свое последнее пристанище. Счет 5-2. Все становится... Менее приятно и менее круто. Кстати, Сайн, ты сейчас сказал насчет руки, я вспомнил про Алиасы, что по последним стримам запрещены или нет. Я там, кстати... А, ⁇ ё-моё, я все это время с другого Ака сидел, сорян, видимо, уже нахрюкался. Молоток, Андрюх, молоток. Я что-то не понял про Алиасы. Что-то не понял, Андрюх. Давай еще раз. А то ты прям правда уже, по-моему, нахрюкался. Хатома! Минус Allshine. Ну, вот здесь, конечно, попытка на точку Б зайти с минимальной раскидкой. Надо признать, терпит неудачу. Причем Блейзд. Blast... Ну, как бы на Юспе, как и Хатома, в общем-то, умудряются отыгрывать, не имея каких-либо девайсов за душой. У Дазузки есть снайперская винтовка, ну и опять же, эта снайперская винтовка находится на девятке. Сыграть сразу оттуда не получится, там и молотовые и все дела. Но зигзага открывается Fire God на MP9, делая даблкил и оставляет Артурдеса в соло, дорогие мои друзья, да, в соло. Один-единственный игрок атаки, и здесь Велсей и снова в голову. А, а, запрещены или нет, а вот черта знает, кстати Ну, по-моему, вообще запрещены Смотря какие На, Насчет смены руки, наверное Ну, вообще нет, вообще алиасы запрещены Насколько я помню, фасткап, по крайней мере, ну, выдает баны, если в конфиге какие-то алясы записаны Авик диглы — это читерские девайсы в CSGO. Да, дигл — очень замечательная вещь в Counter-Strike Global Offensive, потому что всегда первая пуля летит в центр перекрестия. Практически всегда. 99.9, если правильно навестись, это хэдшот. Ну что, на шифтах аккуратненько, ничего не чекая, пытаются пробраться микс из коннектора, но здесь Блейд будет принимать спрей, да он сбривает только одного из выходящих оппонентов. По факту это два минуса, потому что до этого был сделан еще один фраг. Но уже не важно, что было до, важно, что последует после, дорогие друзья. Сейчас ситуация 2 в 2. и не очень удачные действия от Алшайна оставляют в соло скрипача. Притом еще и со снайперской винтовкой. С одной стороны это плюс, но с другой стороны Конечно, минус, да, здесь перебегать с ножом такую достаточно открытую позицию, на мой взгляд, немного рискованно и не совсем оправдано, честно говоря. Но уж что есть, то есть. 5-4. Face it Mix по-прежнему находится впереди и, в общем-то, в общем-то... По-прежнему не лишены экономики, что самое главное для Team Will Save в данный момент, если уж они хотят переломить исход событий, это хотя бы немножко потрепать своих соперников, вывести их хотя бы на один форс или хотя бы на один экономический досуски. Квадро, дорогие друзья, квадро килл, простите, забыл закрыть телегу и Ц... и знарим забирает фаер года, остается один, и у меня появляется время закрыть тележечку быстренько. Оп, все, тележечка закрыта, больше она нам не помешает. Ну что, давайте смотреть э, игрока глазами, простите, игрока атаки на всю сложившуюся ситуацию. Вытащит он ее или не вытащит, конечно, будет очень тяжело, здесь слишком хорошая позиция игроков обороны. И да, просто расстрел, просто расстрел, а чего, в общем-то, еще следовало ожидать. 5-5. Ну, по деньгам, опять же, достаточно избыточная экономика у Faced Mix. В принципе, этого оптимально вполне себе хватит, ну, я думаю, на парочку раундов. То есть в следующем, я имею в виду, будет не Full эко, а полный э, Force. Да? То есть э, не придется играть э, с пистолетами без арморов и без гранат, я думаю... Ну, в случае, опять же, поражения, понимаете, да, то, что я сейчас озвучу такое-такое. Минус от ВЛС, да, забирает Артура, но при этом Артур, кстати, без минуса -то тоже не ушел с этой карты. Очередной размен под длиной и еще один минус на этот раз уже по Вэлсею и контрить вот этот минус как раз-таки некому. Поэтому оборона остается в меньшинстве и мы с вами наблюдаем перетяжку на спот Б, где Хатома, ну, по идее, должен, нужно рассказать своему товарищу, что там слишком много шир-шир-фыр-фыр и топ-топ происходит под точкой Б. Ой-ой-ой, какой сейчас мог быть прострел-то, слушай, а если бы он зажал, прям уничтожил бы просто. Просто ой! ой, ой, ой, ой, ой, ответка прилетела через стену, дорогие друзья. Минус All Shine. Вот этим, конечно, беда, когда вы подсаживаетесь в этой позиции, да, можно получить ответку, да еще и при том очень неприятную. Но ситуация равная, 2 в 2, здесь у нас уже прошел скрипач, естественно, это позволяет ему сделать минус пахотома. Почему Дазуски до сих пор еще не находился на девятке, лично для меня является огромной загадкой. Но я, конечно, понимаю, что вполне себе мог быть какой-то фейк-выход, но вероятность этого фейк выхода была крайне низкая. Один... Да ладно. ха да ладно. Нереальнейшие какие-то вещи сейчас происходят. Я даже не знаю, что более нереально. То, что Дазуски убил соперника. Или то, что его соперник не сумел его забрать, пока тот летел с девятки. Так или иначе, Тим Волсей вырываются вперед с перевесом на один. Матчпоинт и счет на табло становится 6-5. И от Тим Волсей... Последовала пауза, дорогие друзья, поэтому у меня появляется время быстренько почитать чатик. CS GO какашка. Не согласен с вами злючком, но это, как я уже ранее писал в чатике, дело вкусовщины. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, вот лично я ее какашкой не считаю. Но я о турнирах на серверах. Тебя о такой фигне не осведомляют? Нет, Андрюх, нет, не осведомляют, естественно. Так, шашлычок, был минус в мясе, жаль, что в турнире не запрещены грены. Да то что, как можно запрещать гранаты? Это же основная красота Counter-Strike ст со стратегической точки зрения. А, раскидать какую-либо точку а под прикрытием этих гранат, занять какую-либо позицию, ну это же прям то, что нужно. Тогда это, ну, атаки... По, больш... по большей степени вообще тогда уже потом не выйти на какую-либо позицию, потому что гранаты мало того, что позволяют продвигаться, так еще и позволяют закрепиться. При этом и атака, если будет просто хорошо брать стрельбой своих соперников, то оборона уже никогда не выбьет ни одну из точек. Поэтому нет, гранаты нужны, и гранаты это, как правильно Андрюха написал, одна из основ баланса. Потому что кто-то ей пользуется, кто-то не пользуется. Но в любом случае гранаты важны и нужны. Это, опять же, основа стратегии, стратегии, стратегии. Капитан команды Велсей we'll забирает скрипача, погибает от рук лупки. И вот не очень понятно, зачем капитан вышел так далеко аркадить. Если он ожидал, что там будет много соперников, то очевидно, что, скорее всего, со всеми бы он не справился. А если ожидать, что там... Ну, было бы мало соперников, так можно было бы дать им спокойненько там у Фонтана гулять. И снарим, дорогие друзья. Дабл килл, хаешку ему туда прилетает, и Дозуски остается один против троих. Что-то вот, опять же, начинается. Заметьте, какая плотная борьба, да, вот что в одну сторону, что в другую. Каждый раунд достается постоянно с какими-то проблемами. Но ну, последний игрок обороны со снайперской винтовкой, сколько угодно можно пытаться застрелить оппонента с пистолета, но оппонентов численным, численным перевесом, естественно, будет достигнут. Достигнута победа, дорогие мои друзья, вот что я хотел сказать Простите, я сегодня что-то немножко какой-то э, такой, короче, выбитый из колеи Потому что у меня сегодня дико, короче, сносит голову У меня так, ну, на погоду, собственно говоря, да, реакция такая а, Сейчас пришли холода, к сожалению, такие небольшие И у меня от этого целый день, короче, в общем, постоянно на таблетках От того, чтобы голова не ломилась И поэтому я немножко, да, приторможенный сегодня Прошу не пинать меня сильно за то, что я немножко притормаживаю. Но такое бывает. Идзнарим забирает Хатома. Далее небольшой размен. Ну, хотя, как сказать, небольшой размен. ситуация это 4 в 1. И глобально эта ситуация уже, наверное, не берущаяся. Хотя 4 в 2. Тим Велсей умудрились же как-то раунд проиграть. Почему бы и не выиграть 1 в 4? А, собственно, на мой взгляд, это было бы здорово. Но нет. Никто Блейзду не позволяет. Выиграть даже первую перестрелку. И на табло уже 7-6. Между прочим. А это, между прочим, уже совсем не шуточный счет. Ну, баланс на карте Оверпас, на мой взгляд, конечно, немножечко сдвинут в сторону обороны. Но только где-то местами. Все, как всегда, очень сильно зависит от команд, которые играют в той или иной стороне. Да, ну то есть. Для кого-то и карта даст 2 в атаке сильна, но кто-то не может просто реализовать э, свой потенциал именно в атакующей стране и может тащить только в обороне. Поэтому надо здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, Дазуски! Отличный выход в спину, там есть еще один челик, да-да-да, замечает его Дазуски. это четвертый минус. Пятый не удается сделать, Артура, хитрый Артурдес со снайперской винтовкой, застрелил. Исполнителя квадрокила и пробежал дальше, собственно, ближе туда, к детской площадке Ну, там поблизости даже никого из игроков обороны нет И, по сути, быть не должно, там нечего абсолютно ловить Хотя, как вы видите, некоторые игроки обороны отправляются искать своего визави Видимо, с целью выбить снайперскую винтовку, ну, либо с целью просто насолить ему, так скажем, да Ну, как минимум, отправился на поиски один игрок, это Блейст Соперник же в это время уже находится в коннекторе. Как бы, а почему бы и нет, между прочим. Но затащить-то тут уж нет. При, при всем уважении затащить нет. Ой-ой-ой, здравствуйте. Хорошая попытка ноузума, но 7-7 по итогу. Что насчет карт? А, касаемо карт, сегодня оверпас best of 1. Если ты об этом. Начнем с того, что по факту все карты по балансу 50 на 50. Именно грены дают и сильные стороны в такой игре не полностью. В основном. Это про мой вопрос, Сань. Про какой? Я не успеваю сходу прям вот читать чатик, ребят, иногда, поэтому вопросы порой, да, могу прочитать, которые уже были заданы когда-то и в какую-то тему, и, соответственно, не понять, к чему был задан вопрос. Поэтому на будущее просто, если что, вдруг, это касается всех, конкретизируйте вопрос сразу, как бы объясняя в этом вопросе тему заданного вопроса, да, потому что вдруг я через полчаса только этот вопрос прочитаю... И уже, естественно, не пойму о чем он там. Магнитная буря сегодня из за вспышки на солнце говорили, слышал. А -а -а. Ну, так-тогда вообще не удивительно. Ну, в общем, да, башня у меня сегодня трещит по швам. Скрипач. Хороший хэдшот по капитану вражеской команды. И 8-7 в результате. Вполне себе мирный счет, как по мне, на первую половину. Ну, вполне себе здорово сказали. Ты сказал про баланс, я просто подумал ты о моем сообщении. Не. Не, про баланс это я говорил, что вот жаль, что в турнире не запрещены грены. И я как бы вот поэтому зашел, ну, завел тему за баланс, что если а, убрать гранаты, ну, будет слишком нереально тогда в Counter-Strike играть. Короче, такая вот ситуация, дорогие друзья. Ну, поехали! CS GO, Грена Молик, бесполезный мусор. Совсем нет, гейм-овер. Совсем нет. Вы что? Молотов. Бесподобная вещь для выкуривания соперника из каких-то щелей, для прохода дальше, для... Просто... Ну, вы, вы держите точку, откидываете молотов, соперники не могут пройти, как бы, да? Это дает победу там... Ну, победу я имею в виду по времени, там, в районе, сколько там молотов горит, я уже забыл. 7-8 секунд. То есть, ну, это очень и очень хороший буст, имея гранату. Дорогие друзья, 8-7 счет. Тим Вилсей в атаке и вполне себе успешный выход на точку Б. Удалось реализовать ребятам Артур с последний. И трипл килл от капитана Тим Вилсей. Кстати, статистика, прошу вас ознакомиться с ней. Статистика весьма и весьма интересная на самом-то деле, да, потому что один игрок... У Face от микса играет в минус Два игрока Даже нет, простите, два игрока играют в минус Два в ноль и один только в плюс Всего-навсего uh, У команды Team Will Say Три играют в минус и два в плюс И вот, собственно, в одной команде Играет только один плюсовой Игрок, в другой команде играет Два плюсовых игрока, поэтому такой вот и счет, наверное. Скорее всего, именно эти плюсовые игроки погоду и делают. Артур дес немножко ошибся сейчас, к сожалению, в позиционировании. А, забежал в спину оппоненту, но не сумел реализовать столь замечательный подарок судьбы. Uh, ну и из коннектора пытаются сейчас вырваться игроки атаки, здесь пытаются им препятствовать их соперники, и даже погибает, к сожалению, капитан команды, атакующий. Но Fire God был рядом и сумел вовремя дать разменный минус, поэтому 10-7, продолжается борьба, что называется, да? Растяжки еще бы. А между прочим, как я уже много раз говорил, э, немногие знают, но в Counter-Strike 1.6 тоже Молотов планировался, просто его не сумели реализовать из-за того, что игра старая, движок старенький и должным образом Молотов не выглядел бы ну никак. Форс, дорогие друзья, от команды Фейсет Микс. Олл Шайн на своем с На своем На своем МП5 сразу лишает жизни первого соперника. Артур Дес с деглом забирает второго. И снова возвращаемся к Шайну, который делает уже три минуса на точке Б. Дорогие друзья, Хатома один... Против четверых Айда девайсный раунд получился, да, какой замечательный. У атакующей команды Артурдес на трофейном МАГ-10 расстреливает жопку Хатома. И это 10-8, дорогие мои. Вот такой вот поворот событий. Всего-то навсего форс. А уже насколько этот форс сразу все меняет. А, -а хитро. Также в Counter-Strike а, 1.6 планировалась еще и газовая граната. Которая, кстати, тоже не была должным образом реализована и поэтому была вырезана. Но она выглядела так же, как ХАЕшка, да, допустим, которая красная или дым-зеленый. Только на ней были желтые полоски. И, да, она должна была работать по принципу дыма. Ну, то есть, такую же область поражать и наносить в ней урон, собственно говоря. Минус от скрипача. Ошибается. Чуточку-чуточку ошибается. Фаергот разменного звена не нет, как бы. Нет того, кто мог бы а, дать ответку. Да, Зуски, да ладно, ну как же не попал? Замечательная позиция, но, к сожалению, не залетела. Минусы от Артурдоса по Хатома, и постепенно игроки атаки так никуда и не выйдя, в общем-то, да, получают люлей, что называется, у себя дома. Ну, уже в спину забирая, забегает скрипач, и, да, забирает первого, ну и... Идзарим забирает второго. 10-9. Фейсет Микс постепенно начинают наступать на пятки своим оппонентам. Причем, как это было, в общем-то, и в первой половине. Только там непонятно вообще, кто в основном доминировал. Но если возвращаться к итоговому счету первой половины, то все-таки это команда Велсей. Да, Тим Велсей. Взяли 8. Их соперники 7. По факту я обычно называю это ничьей. При равном счете, да всего то она перевес в один раунд это вообще ни о чем ну вот сейчас у игроков э, обороны полноценный бай раунд чего нельзя сказать о Тим э, Вилсей у них то сейчас к сожалению есть очень и очень неприятности большие неприятности да потому что по девайсам полный галяк но есть пистолеты есть Пистолеты и застрелили скрипача. Ну, то есть сейчас еще один девайс появится у э, Team Welsay. И, видимо, будет попытка все-таки забирать точку А. Ну, я не очень вижу здесь как-то выход на Б, но... Но допускаю, что он может быть. Ну вот, да, видимо, та самая попытка идти на Б или подобрать девайс, за который, собственно, был сейчас наказан Блейст, God имеет возможность разменяться достаточно неплохую, накидывается флешка, но ну, Идзарим уже давным давно находится в другой позиции и флешка его это, ты смотри какие тайминги, ты смотри какие тайминги, он там пока мансил за туалетами, черт возьми всех всех всех соперников, просто всех кого только мог пропустил. А да, пропустил в коннектор. Ну, правда, ребята из коннектора даже выйти толком не сумели. 10-10. Обидный на самом деле момент. Ну, да ладно. 10-10. Временный ничейный результат, дамы и господамы. Это очень и очень интересный момент, связано в первую очередь с экономической обстановкой. У обороны на данный момент экономика хороша, вот у атаки толком не закрепилась, и поэтому категорически нельзя сливать сейчас 11-й раунд оппонентам, да, тогда на 22-м раунде этой встречи придется делать, ну, то ли еще один форс, то ли экономический, и непонятно, что лучше, что будет хуже. Баба! <смех> вот, вот это оплевуха! Узнаю, Вэлсей! Хороший минус с Дигла. Перед этим, кстати, последовал еще один минус от Фаер Года. И того у нас даже численный перевес небольшой сохранялся. Когда-то сохранялся давно за командой Вэлсей, но уже два минуса от обороны. И здрасте приехали. Хатома вместе с Блейзом будут сейчас пытаться забрать, по всей видимости, туалеты. Ну, что-то один-то попытался, а вот второй пока у нас слоняется где-то в спине. минус об... Минус от Блезда И против Артура с Алшайном остается игрок атаки. Но можно, конечно, попробовать и бомбу поставить. Да, услышал даже сапай... Ну, такой себе, честно сказать, получился спрейдаун. 11-10. Минусы CSGO. Хитбоксы игроков. Гейм овер. Скажите, пожалуйста... А что плохого в хитбоксах игроков? Они правильные, да? То есть абсолютно правильные и более детально проработанные. Вот как бы поэтому хитбоксы... Я еще... Я понимаю, что в КС... CS... Гоу есть недостатки. Я не говорю, что она идеальная. Но говорить за хитбоксы, которые в CS GO замечательные, в какой-то степени замечательные, да? Ну, по отношению берем 1.6, да? Ну, в 1.6 хитбоксы э, квадратные, квадратные-приквадратные, так скажем, да? И вполне себе грамотно проработанные хитбоксы в Counter-Strike Global Offensive, по-моему, просто не идут даже ни в какое сравнение. 12.10. Они меньше, чем в 1.6. А это плохо? То есть я не понимаю, минус-то в чем? Минус в чем? Ну, хитбоксы меньше, попасть сложнее. Окей. Но это разве минус? Не ссорьтесь, мальчики. Помада у меня, правильно, Сигурочка? Давай, разряжай там обстановку, а то у нас что-то там ребята все спорят, спорят, спорят. Нет бы балдеть от такого замечательного КС, в котором уже счет 12-10 и полная-полная интрига нависает. А они там обсуждают, у кого хитбокс длиннее, как говорится. Заход на практически отданную точку А... В исполнении команды Team Will Say, это и неудивительно, она не то чтобы была отдана, да, просто игроки обороны, которые должны были ее охранять, находясь непосредственно на точке, решили уйти чуть-чуть подальше и на этих более дальних позициях оказались без помощи своих же собственных тиммейтов, что повлекло за собой гибель большего состава, да. Ну и по результату вы сами, в общем-то, видите, да, снайпер остается у нас в соло, за ним уже выехал капитан вражеской команды и минус от Велсея подводит досрочную черту, мы не дожидаемся взрыва бомбы, едем сразу дальше. 12-11. Не сдаются Велсеевцы, не сдаются Фейсетовцы, короче, это основная, наверное, одна из основных черт все-таки а, представителей того самого флага, да, который в данный момент... Висит у uh, каждого из игроков в барах. Все-таки... Это жиза. <laughs> это жиза, как говорится. Ну что, борьба. Борьба нарастает. Проигрывать никто не хочет. Огромный спортивный интерес в этом матче. И это есть замечательно. А то периодически, как попадешь на какие-нибудь 16-2, 16-3, аж прям грустно становится. Блэст минус Идзнарим. Сумели сейчас игроки атаки сделать энтрифраг. Сумели получить численный перевес. Небольшой на одного игрока. Но вот она, опять же, жгучая и серьезная ошибка от скрипача. Который вышел э, и не вышел. <laughs> Остался с 8 хелспоинтами. При этом, кстати, продолжает эту позицию еще удерживать. а? Ты смотри, еще и со своими 8 хп лезет куда-то там на что-то надеется. Ай, какой идейный. Минус от Артура тем временем. Фаергот. Забайтил соперника на начало стрельбы. Вышел уже, естественно, под раскрывшийся спрей. Минус от Дазузки. Отличный хэдшот от Блейзда. И остался, да, тот самый. Тот самый засланный казачок, который все это время в спине дежурил. Это скрипач. Забрал бомбкерри этого раунда. Не дал поставить бомбу, но она все равно, правда, была поставлена. Ну, по итогу, дорогие друзья, 12-12. Ну, смотрите, прям ноздря в ноздрю. Всем привет, еще будут игры. Привет, оператор. Каблан, приветствую. Нет, сегодня один матч. Сегодня вот Best of 1. Как кто-то из этих команд победит, на сегодня мы закончим сразу. Бабах! Бабах, черт возьми, дважды, надо признать, от команды Team Will Say сейчас произошел. Ой, скрипач. Бесподобно настрелял по Fire God, вот это тот самый, опять же, момент, вот мы уже с вами видели, когда перед этим один из игроков обороны бежал подбирать девайс. Получилось, и сейчас, черт возьми, то же самое. Когда игроки бегут подбирать девайсы, не глядя по сторонам, обязательно кто-то находится, кто не даст им э, подобрать этот самый э, девайс. Да, тот самый. Faceit Mix берут паузу, и это, на самом деле, абсолютно правильное решение, потому что там по экономике пришла, к сожалению, борода. 2500, 4300, 2500, 2500 и 5900, ну на команду суммарно-то получается 17800, но этого не хватает для полноценного байраунда, дорогие друзья, поэтому минутка на подумать, у FaceMix все-таки есть, реализовать ее было бы не дурно. Доту 1 играешь, азарт играл в каком-то далеком 2007-2008 и даже немножечко в 2009 году. Вот где-то там два, наверное, с половиной годика я в нее поиграл. И все как-то как потом поднадоел. Ну, не поднадоело. Я понял, что я начал играть хуже в Counter-Strike. И поэтому решил все-таки, что нужно выбирать либо Дота, либо CS. И я выбрал CS. Кстати, если бы я выбрал доту, наверное, сейчас бы я не комментировал Counter-Strike, а как раз комментировал бы доту. Hi everybody, good luck, Guy Morris. Hello. Здравствуй, дружище. 13-12, дорогие друзья, и принято решение команды Facet Mix. Это закуп на все практически, что есть. МП-9 и в количестве 4, и mp 7 в количестве одной. ну, естественно, арморы, дефюзкиты, гранаты, все, короче, на что хватило. Но в целом, раунд, который нельзя проигрывать Facetovцам, потому что в следующем, естественно, экономики не будет, и придется проводить раунд. С тем, что есть. А что есть, это пистолеты. Но важно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Очень важно понимать, что соперник спрятался в сайде. А фармилки, с которыми сейчас играют игроки обороны, в упоре как раз-таки это ужаснейшее оружие, которое уничтожает все, что шевелится. Поэтому, да, игроки обороны устроили ловушку, в которую атакующее звено сейчас попало, ну, абсолютно легко. Хотя ситуация 2 в 1 и пока еще не совсем все круто для одной команды и для другой, да. Но справедливости ради, думаю, стоит заметить, что план у игроков. Вот это хлобыстнул. Опять же, кто хлобыстнул, say. У него что не минус, то какая-то просто ферия, буйство какое-то, бесподобные штуки. Комментировать дотку посложнение, там действий больше в баталиях. Ну, разумеется, разумеется, конечно, там, господи, там, когда замес идет 5 на 5 где-нибудь, э, да где, неважно в какой части карты, конечно, там, пока каждый что-нибудь да прокастует, это, об этом же надо сказать, да, то есть там тараторить надо. Ну, тараторить я в целом умею, но не настолько, как профессиональные комментаторы э, по доте, разумеется. Хотя, если бы комментировал доту, уже бы научился бы тараторить э, и озвучивать, кто какую обилку принял, э, применил, пардон. Ну, тоже бы уже, уже сумел бы. Прокидка, прокидка, прокидка всего, что только можно. Ну и, кстати, да, еще один форс. То есть, фейсет, э, микс решили... Форс на форс на форс на форс. Одна из, кстати, ужаснейших, на мой взгляд, стратегий. Она сработает только в момент, когда атака ошибется. И, к слову сказать, атака уже начала ошибаться. Да, разменялись они как минимум не в плюс для себя. Велсей uh, со снайперской винтовкой Хатома с uh, автоматом Калашникова И, в общем-то, ребят Отогнали с позиции Ну, так скажем, выход на точку А Юридически, наверное, был все-таки остановлен Промах от uh, снайпера команды Тим Велсей Оооо Я же говорю, МПшки, фармилки – Это просто бомба-пушка Возможно, даже лучше Ой, ну не знаю Как дядька Слэм был бы Так дядька Слэм, он же... ПКС-комментатор же не по Ну, факт остается фактом, дамы и господа. Плохая идея делать форс была или неплохая. Фейс Микс сумели выиграть этот раунд. За это им респектулечка. Напоминаю, что в группе ВКонтакте у меня в голосовании выиграла именно Фейс от Микс. Большинство зрителей подумали, что именно они станут победителями. К слову, опять же, получается ситуация на Ютубе немножко другая. 69% голосов, то есть подавляющее большинство, за Тим Велсей. И это в целом неудивительно. Ребята внушают надежду и внушают какую-то уверенность. Но, опять же, некоторые раунды, которые они проигрывают, с виду очень странные. То есть такие раунды нельзя проигрывать. Вот как, например, сейчас втроем открыться под туалеты и втроем погибнуть от одного калаша. Типа такого. В дотке он бывал вроде, а может и ошибаюсь. Я, насколько знаю, он начал комментировать именно с Counter-Strike 1.6. И уж не знаю, попадал он когда-то в доту или нет. Нет, я не видел. Я точно не видел, но точно знаю, что он все-таки комментатор-то по КСу. Был, есть и будет. ЖРБ, приветствую вас, азарт, спасибо вам большое за то, что вы считаете, что у меня получается комментировать. Спасибочки. Хорошо получается комментировать. 2 в 3. Атака вновь разменялась опять-таки математически слабенько. Но 2 в 3 не мертвая ситуация, это нужно понимать, да. Несколько замечательных гранаток. Гранат, к слову сказать, на двоих... У Тим Волсей аж 6 штук. И кстати, кстати, призываю не забывать, что в Counter-Strike Global Offensive гранатами можно обмениваться, да, ее можно дропнуть, тиммейт может подобрать. Поэтому вариативность, опять же, здесь гораздо, гораздо больше в разы. Ситуация один в два. Бомба устанавливается, и Хатома... И Хатома делает очень рискованный мув, открывается в первом... Не в первом, а первом на своего соперника. На второго соперника он тоже, черт возьми, открывается. И насколько бы это не был бы риск, он, как вы видите, оказывается оправданным. Потому что счет в матче становится 15-13, дорогие друзья. Вот такие девушечки. Простите, дорогие друзья. Матчпоинт. Собственно, собственно говоря, команда Face It Mix либо забирает два раунда, либо до свидулечки. Ну а если они два раунда сумеют забрать, то это овертаймы и это продолжение, продолжение. Эх, вот я дурень, спутал слэма с Вилатом. А, ну Вилат! Не, блин, не. Гай Модис, как Вилат, или даже лучше, я потараторить точно не сумел. Вот, что называется, вела, то очень сильно повезло э, в плане речевого аппарата. То есть вот в плане мозга не повезло, боженька обделил, мозгов вообще у человека ноль. Даже я бы, наверное, сказал, отрицательное значение мозгов. А вот э, тараторить, балаболить, быстро разговаривать, это да, этого не отнять. А Артур Дес, э, минус со снайперской винтовки, минус от лупки. От лупки, как... как... Господи, зачем такие никнеймы ставить себе? Минус от Allshine, но при этом ответ, конечно, последовал. Правда, Файргот остается в соло, и позиция Файргота, конечно, далека от идеальной. Ну и здесь надо, наверное, признать, что Дефьюз все-таки случится. Да. Минус от Артурдеса, и, конечно же, Дефьюз бомбы. Матчпоинт, и теперь уже поистине, дорогие друзья, последний раунд основного времени остается э, на розыгрыш. 30 из 30 -ти. Далее либо допы, либо Тимвелсей все-таки победят. Вот тут уже вопросы к командам, да. Но нужно, опять же, заметить факт того, что у атаки чуть-чуть подпросила экономика на последний раунд этой встречи. Ну, последний раунд основного времени этой встречи. Два калаша и АВП. Также Дигл и Мак-10. Ну, неплохие девайсы, неплохие. Опять же, все вариативно. Где-то Дигл может выйти, погибнуть и дать возможность разменяться. Но где-то я могу, так скажем, помечтать о чем-то лишнем, да. Два минуса от обороны. Один от капитана Тим Вилсей. От... Одноименного капитана Тим Велсей. Разбивает он кочерыжечку одному из Визави. И используя свой тот самый Дигл. Свой фирменный Дигл. Но вооружается снайперской винтовкой с погибшего до Зузки, кстати. Поэтому сейчас, как, как бы контроль дальних дистанций-то по-прежнему присутствует. Он никуда не делся у атакующей стороны, я имею в виду. Но... И снайперская винтовка у Артурдеса при этом есть, да? То есть в любом случае верховодить на дальних дистанциях символ СА никто не позволит. Ну, на точке Б тишина и перекати поле только катается где-то там по воде. Естественно, основные действия на данный момент пока будут проводиться под точкой А, но в любой момент в теории можно перетянуться на спот Б. Но нет, начинается раскидка именно... Предбанковые территории и выход именно на точку А, то есть в КТ респаун, дорогие друзья. Сейчас пытаются ворваться игроки атаки, но Олшайн забирает Хатома, и это, конечно, здорово тормозит весь выход в целом. Хорошая реакция у Какая Олшайн? Минус Блест один остается, и уже нет, дорогие друзья. Ай-яй-яй-яй. 15-15. И это все-таки топы. Это все-таки допы, дорогие друзья. Ну, как известно, да, все-таки напомню, на всякий пожарный победителем станет тот, кто заберет первее 19-й раунд этой встречи. Вот если таковое произойдет, тогда, да, если 18-18, то следующая серия допчиков у нас будет. Ну, а пока ГЛХФ. И действительно круто, круто. <связь> ну, девайсы Девайсы, разумеется, очень разношерстные 4Мки и снайперская винтовка У игроков обороны об... Простите, обороны Здесь все более, так скажем, аскетично а, Ну вот и у игроков атаки Еще и сик Был, <связь> Был но убежать не успел тем не менее, все перестрелки в коннекторе пока еще ни к чему такому основному-то и явному не приводят. Вот перестрелки на точке Б уже говорят обо многом. И говорят они о том, что проблемы именно у Микса с Фейсетом. Вау! Артурдес забирает Хатома. Непонятно, кстати, опять же, зачем Хатома влезал в эту перестрелку? Зачем вот эта перестрелка была нужна? Ну, то есть оставили, опять же, капитана в соло. Реакция у него, конечно, хорошая, но оппонентов-то слишком... Слишком много для того, чтобы вот так спокойно себя чувствовать и выиграть любую перестрелку. Ну, а здесь уже неважно даже, есть дефюз кит и нет дефюз китов. Времени навалом, и поэтому Face at Mix выигрывает первый раунд, первой серии, первой половины овертаймов. Это, конечно, грустно. Для Тим Вилсей, разумеется, это может задезморалить, это в глобальном, конечно же, выражении ничего толком не означает, да, ну, можно проиграть один раунд и выиграть 21, поэтому, о чем здесь идет речь, речь-то как раз о том, что моральная составляющая у Тим Вилсей может немножко пошатнуться, вроде были близки, но чуть-чуть не повезло. Со снайперской винтовкой открывается сейчас Артурдес. И его выстрел фатален для капитана Тим Вилсей. Сам Велсей погибает в этой перестрелке, потеряв, насколько я понимаю, снайперскую винтовку. По-моему, он был именно с ней. Идзарим. Я не знаю, как он не сумел забрать второго, но Fire God, окей, отстрелялся по оппоненту. Опять же, у нас здесь равная ситуация 3 в 3. Ну и проход на точку А. Вот, в общем-то, как говорится, и получайте, расписывайтесь. Ну, кстати, удержать вполне себе, на мой взгляд, конечно, можно. И гранат достаточное количество у игроков обороны. Ну, это, в общем-то, все, что нужно при а, ретейке, хотя бы более-менее грамотном. ретейке. Олшайн! Вот это, да! Вот это ворвался, поставил. Ну, 20 хп остается у игрока атаки. Он при этом играет со снайперской винтовкой и замансил Олшайн! Трипл кил, дорогие друзья, от игрока коллектива Face от Mix бесподобный ретейк, иначе просто и не скажешь. Вот это поворотище, елки-палки, 17-15. 19-16, думаешь, Гай Модис? А в чью сторону? В чью сторону, как ты думаешь, кто победит? Тим Say или же Face at Mix? Просто если ты думал, что 19-16 выиграют Тим Вэлсэй, то ты уже не прав. <laughs> уже они с таким счетом не выиграют. Вновь Артурдес перестреливает вражеского снайпера. На этот раз вражеским снайпером был Дазуске, И его, в общем-то, уже похоронили. Следом за ним погиб и Fire God. Мы получили ситуацию 5 в 3. Да, опять же, тотальный перевес за игроками... Обороны. Как позиционный, так и численный, так и по девайсам, так и по гранатам. Вообще по всем. <свистит> О, а вот это да. Это, кстати, рискованный сейчас был мув. И все-таки дорисковался капитан команды Team Will Say. Дорисковался. Соло остается Хатома, но ну, мне, честно сказать, кажется, что да, даже не успел вам включить Хатома. Мне, честно, кажется, что ситуация у него очень и очень, очень и очень плачевная. Ну и да, естественно, один в пять он выиграть не сумел. Таким образом, три раунда первой половины первой серии овертаймов всецело остаются за командой Faced Mix. И победить <coughs> за первую серию овертаймов команда Team Say уже не может. Вот так. Вот так обстоят дела, дорогие друзья Теперь они могут надеяться только лишь на вторую серию допов Ну а команда Faced Mix может победить в случае, если они выиграют всего-навсего один раунд Александр, все никак не забуду нашу шутку во время прохождения думы Да вы вообще засранцы Причем, блин, я же ведь изначально все правильно делал, а вы меня сбили Ну шутейка хорошая была, да Запутали меня, запутали. Минута 20, дорогие друзья, до конца раунда. Постепенно, постепенно игроки атаки не продвигаются вообще никуда. Хотелось бы мне сказать, что они продвигаются. Хотелось бы сказать, что они хоть какие-то действия, но все-таки пытаются здесь сообразить. Но дальше шаров и коннектора, увы и ах, заходов никаких пока не предвидится. Fire God, кстати. Кстати, один из основных игроков, по идее, этого раунда, да, потому что именно здесь сейчас находится три оппонента, но одного только успевает забрать бог огня из команды Тим Велсейн, но, может быть, и этого в перспективе хватит. Ну, как минимум, хотя бы кого-то убил, да, вот сейчас Блейст подставился. Ой-ой-ой, как сложно сейчас даже представить, что будет. Но команда FacetMix принимает вообще интересное решение. Они уходят на точку Б, пошумев на точке А, сделав там э -э, два фрага. Решили зайти на «Б». Ну, не знаю, зачем на самом деле было принято решение смещаться именно под эту точку. Тем более, здесь капитан команды называется «Недремлет!» Вместо того, чтобы ставить бомбу, и знарим просто бесподобно падает лицом прямо на ствол своего соперника. Боже, как-то это грубовато звучало. Но действительно, именно так и было. Это факт. Лупка. 16 хп. И время заканчивается. 16-18, но пока еще, как говорится, не все закончилось. <с> не все кончено, да, есть еще возможность побороться. Но, блин, борьба, ты смотри, слушай. Я думаю, короче, будет 19-19. Ой, 19-19 не будет. 18-18 будет, вот что думаю. Привет, Саня, сегодня будешь проходить дум не Медитатор, завтра. Завтра в 18.00 по Москве будет третья серия прохождения... Дум 2016 года, кстати. Пытует мнение, что у всех комментаторов примерно одинаковый голос, но не все люди понимают, что это связано с хорошо поставленной речью. Кстати, очень интересная мысль, Гай Модис. Очень интересная, действительно. Может быть, отчасти его правы. А может, даже и полностью правы, кстати. О-хоу! Хатома! Отхлестал. Хорошее попадание по Артуру. Но это, как вы понимаете, разменный минус. Да, фаер года-то уже не вернуть в этот раунд, не воскресить его. Ну, прокидка точки Б в количестве одной флешки, в количестве второй флешки. И дальше заход. Но ну, это при этом, кстати, вот третья флешка очень интересный на самом деле. Выход, а дымы, а молотовы. Почему только три флешки? При том, что набор гранат, вон, вы посмотрите, только у скрипача. Четыре гранаты. Дым, молотов, хаешка, оу. Оу, oh, щитмен! Отличные два минуса со снайперской винтовки, причем еще и все прострелами. Изи 18-17. Ну, битва. Прям слушайте, не на жизнь, а смерть здесь развивается. Я прям вангую, будет 18-18. Тем более у атаки, сами уже видите, Лупка вынужден с диглом играть. Мак-10 у Артура. То есть, тут, да, урон сами себе, ребята, нанесли экономически просто бешеный. И это фаст Б, серьезно? Ой-ой-ой, какая флешка. Вот вам и фаст Б. В результате один, просто один челик убежал. За ним никто не пошел, потому что они все там фуловые стояли. Ну ладно, ладно, окей. Главное, что его никто не забрал. Это самое основное для команды Faced Mix. Но этот выход для них должен быть победным или... Или нет, посмотрим. Пока размен. Fire good. В упор перестреливает одного из своих визави Которым являлся Артур Деслубк, Также погибает на точке Б Но есть информация по фаер году, Поэтому по идее зигзаг нужно чекать И тут хорошая флешка прилетела тиммейтская Айда флешечка Айда флешечка дорогие друзья Ну все таки я был прав Да это все таки 18-18 Дефьюз и победка Видимо нельзя мне прогнозы продавать Не угадал со счетом совсем кстати А это был дабл? Ни хрена себе Нифа себе. Ну что, дорогие мои друзья, 18-18. Жесть, как она есть. Кто победит? Одному, наверное, только Всевышнему известно. Ну, конечно, известно, кто победит игроку с ником Велсей. Да, потому что он, как известно, в общем-то, играет здесь, да, и в чате находится. А учитывая, что он находится в чате, естественно, он знает результат. Только результат, прошу, никому ничего не Естественно, нигде не озвучивать. Я, собственно, сам результат не знаю, дорогие друзья. Если что, Велсей, кстати, не даст соврать. Он скинул мне просто демку. Не битву. То есть я не видел результатов, не видел уровней, ничего не видел. Я вот просто получил демо-файл и все. Энтрифраг уже, дорогие друзья, был сделан на Артурде. С минусо-снайперской винтовки, следом минус от лупки. По фаер году, и капитан команды остался в коннекторе ничья. Кто-то открывается, делает даблкил, видит еще и третьего соперника. Но третий очень быстро убежал для того, чтобы его убил Дозузке. И моментально ситуация приобретает совсем другие краски. 2 в 2 дозуски и Велсей против Скрипача и Артурдеса. При том, что бомба, кстати, у игроков атаки на руках. И они, между прочим, не оставили надежд зайти на точку А. Снайперская винтовка дежурит... Додежурился, успел убежать из Молотова. ну попал, кстати говоря, все-таки в Артурдоса И нанес ему фатальный демейдж. Скрипач остается один против двоих. И может, кстати, сейчас подрезать. Не кисло может подрезать велсея. Но что-то куда-то совсем не туда смотрит. В результате ничего не подрезает. Счет 19-8. Победителем. Теперь уже во второй серии допов. Станет команда, которая заберет 22-й раунд, если вообще, конечно, команды планируют забирать 22-й раунд, да. Я потому что вообще ни разу не удивлюсь, что все это дело завершится на каких-нибудь 21-21, и будет третья серия допов, да. Этот матч, видимо, заканчиваться не будет, потому что, ну, очень равно играют команды. Почти одинаковые ошибки даже совершают что в атаке, что в обороне. То есть вот прям идеально. И идеально до Зузки! Минус Идзнарим... Оу oh, Шайн, ответный, с а, автомат Калашникова. И вот он, капитан команды, подскакивает, делает даблкил, выбивает бомбу с бомб па, -па, -па, -па, -па, па. Почему тиммейты не сопортили? Почему те, кто вышел с монстра, просто остались на подъеме и не стали заходить в точку? Выбивать из нее в ЛС, чтобы он не выбил бомбу из тиммейта. Не разобрались сейчас микс явно в сложившейся ситуации, но что есть, то есть. Задержка на стриме есть? Да, задержка есть 10 секунд. Вы видите то, что вижу я на своем мониторе, и я вижу... Ну, вернее, я отвечаю вам на ваше сообщение, как только его увидел, а вы слышите это через 10 секунд. Вот так. Артурдес Артур Дес, Минус Блэст И у нас, по всей видимости, быстрый прессинг точки А Намечается посредством выхода через длины Через длину, простите, сланга. Ну, Дазузки здесь в числе первых И более того, даже в числе единственных Пока что будет Но уже подъехала бригад с банана И бригад с банана это Фаергот И где-то там, кстати, еще бегает Хатома который все никак не определится С туалетом ему сыграть или с банана Дазузки при этом делает два минуса со снайперской винтовки Фаергот расстреливает лунг Последний игрок находится на банане. Это тот самый Артурдес. И Файргот ставит ему кэт-шот, дорогие друзья. На табло 21.18. Зеркалочка у нас подъехала, да? Вы сами помните, что Фейс Микс в предыдущей, ну, в первой серии овертаймов, выиграли три раунда кряду. И что? И проиграли три раунда кряду. Вангую сейчас будет то же самое. И правильно, как Снегурочка написала Бесконечный этот будет матч Да, вот не закончится просто Он будет, знаете, там уже Короче, сегодня у нас какое там, 19 число Но 20 число уже будет, да А мы уже там 70-70 80-80 Счет вот такой, да И войдем в историю Как самый длинный матч По Counter-Strike И Лупка и скрипач по минусу, и как вы видите, действительно у Тим Велсей well в атаке получается не совсем удачно зайти на точку, хотя даже какие-то раскидки и присутствуют, но они, наверное, не совсем своевременно, к моему величайшему сожалению, да, то есть гранаты вылетали на чуть позже, чем должны были вылетать, в результате даже не дошли до постановки бомбы, хотя уже сидели в точке. Но слишком сильно оборона была готова к выходу на точку Б, да, то есть, как вы могли заметить, туда стянулась сразу молниеносно практически вся команда со всех сторон. С воды, с э, девятки, с хелпы, отовсюду просто прибежали игроки обороны и в результате нащелкали таким своим визави. Что является тоже, да, чем-то классическим. Улшай! Опа, здравствуйте. В дымочек находит Хатома, следом уже не в дым находит Дазуске. И постепенно редеют игроки, а точнее, команда редеет Тим Velse. Все вроде бы было хорошо. Опять же, вот зашли, но толкучка, толкучка. Какая-то вот видно отсутствие координации. Да, нужен кто-то, кто откалывал бы ребятам на. Нормальные такие стратки. Ну, как вы видите, йо-дедс. Тот самый. Тот самый. Вэлсей. Остается один с четырьмя хелспоинтами против Артура. Но Артура тут, конечно, да, ситуация сверхвыигранная. Хотя, хотя справедливости ради. Велсей uh, мог ее сейчас выиграть, если поставил бы хэдшот сопернику. Если попал бы ему в голову, он бы выиграл. Но не выиграл, дорогие друзья. И 21-20 на табло. Действительно, пока что... Пока что получается так себе с переменным успехом. Но фейсит, микс, все-таки отбиваются. И практически уже отбились на третью серию овертаймов, дорогие друзья. Такое вообще бывает очень редко, когда овертаймы доходит даже до второй серии. Да, а у нас тут вообще уже третья наклевывается. А с энтрифрагом от Артура мои подозрения только лишь закрепляются. да, То есть нет ситуации, которая могла бы мои домыслы разогнать. И даже этот размен в коннекторе абсолютно никак ситуацию не меняет. Во-первых, численный перевес по-прежнему за обороной сохраняется. Ну, а во-вторых, на точку ни на одну зайти так и не получилось. Потеряна куча времени, куча денег впустую, как говорится, да, куча нереализованных девайсов и куча нереализованных гранат. Ну, хорошо, очередной размен. Но все же 2 в 3. Прев! Превчик! Ой, какой вот этот прев уже был замечательный! Минус от <laughs> вот это трудно, когда нужно называть Велсэя Велсэем, при том, что он you are Dead. Мне все время хочется сказать, что он you are Dead, но вроде надо говорить, что он Велсэй. Короче, вот это сложно. Странно, ребята, молик на монстре не кидает. Кстати, я тоже этот момент заметил. Ну, оно такое, знаешь, понимаешь, опять же, Гай Модис, тут, тут ребята с первого по третий уровни на фейсете. Это, как правило, уровни, которые, ну, часто даже вообще пренебрегают раскидкой. То есть, мало того, что не знают много раскидки, так еще и не знают, куда ее нужно вообще оформлять. Поэтому удивительного в этом по большей степени ничего нет. Здесь, ребята, на нижних уровнях э Вот молик лучше хаекин. Ну вот видите вот а, непонимание того, для чего нужно кинуть здесь молотов, вот и создает такое впечатление, да, то есть молик дается вот даже допустим, давайте-ка я вот а, быстренько сейчас пролечу, вам покажу. Кстати да, у нас третья серия допов, огромная редкость. А, где у нас отсюда накидывается на ноге молик, да? Прилетает сюда. И тебе не могут сюда забежать игроки. Это позволяет тебе занять более быструю позицию здесь. А копаться хочешь даже сюда выйти, пока будет гореть молотов. Вот в чем дело. Вот для чего нужен молотов. Косить, Косить ситуацию, в которой хаешка ничего не сделает. Ну хае продамажит соперника, но он все равно пробежит на точку. А молотов остановит. Дазуски! Минус Идзнарим. Сложный никнейм. Не нравится мне этот Идзнарим. Прости меня, дружище, но не нравится мне твой никнейм. Вот прям не в обиду. Вот он как-то Идзнарим. Это прям вот беда. <laughs> беда, когда ты Идзнарим. Бомба устанавливается на точке... Точке А. Тим Сей успешно достаточно прибежали на эту позицию. Ну, давайте ставочки, дорогие друзья. 24 24 это будет или нет? <laughs> или это третья последняя финальная серия допов? Как будет? Дазуске. Размен на точке. Хатома забирает лупку. И последним остается Олшайн, который делает уже три минуса. На четвертый Олшайна не хватило. Велсей забирают 22-й раунд. А Молотов не просто надамажит. Вообще-то, если так вот никто не в курсе, да? А я вижу, никто не в курсе. В Молотове вообще-то можно умереть. Молотов может прилететь, ну, блин. Это можно очень долго объяснять, и все равно человек не поймет. Но вот человек, играющий в Counter-Strike 1.6 и, и не играющий в CSGO, не поймет физику, не поймет все вообще вот что... Короче, ладно, я, в общем, не буду углубляться в объяснение, поэтому... Молотов сдерживает и дамажит. Хаешка просто дамажит. Вот и все, как бы вот она и вся механика. Да, кто-то скажет, в Молотов можно не бежать. Тогда выигрывается время. Хаешка время не выигрывает. Вот. Вот, собственно, и вся методология. А если Молик тебе в ноги прилетит, то ты потеряешь половину ХП своего. Просто на ровном месте. Даже хаешка столько может не успеть снять. Вот в чем дело. То есть хаешка сильно продамажит, если она в ногу прилетит куда-то, прям под модельку. А Молик в любом случае дамажит, и причем разгоняется он. Ого-го. Лупка! Ну. -то... Как-то не сказать, что хорошо Сейчас получается ретейк у команды Фейсит, x Появляется надежда, минус Блэст. Артур Ну вот зря, кстати, занимают позицию в 9 Вдвоем, мне кажется Не самая такая вот Мобильная штука для радости жизни Ой-ой-ой, а где же инфа? А где же инфа? Почему Велсей не успел переключиться на оппонента? Видимо, не знал. Видимо, тиммейт не сказал. Хотя было слышно, в общем-то, стрельбу справа. 23-21, дорогие друзья. Блин, 23-21. Жесть. Знаю, потому что в 1.6 на некоторых серверах есть, когда лоу хп. Вообще можно кучу посмотреть. Так, это что-то вообще очень сложное сообщение. Здравствуйте, Александр. Брат, как дела? Хикматило, приветствую. Все супер, шикарно, замечательно. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Надеюсь, у вас все хорошо Расстреляли Вот опять же, вот и дзнарим Зачем он туда пришел? На что он там надеялся? С не самым при этом лучшим респауном хочу заметить Потому что оказался он там очень поздно Ну, 5-7 Замечательный пистолет, между прочим Скрипач подтверждает то, что это действительно Замечательный пистолет Файргот отправляется на точку Б. Ну, с 9 там, конечно, наверное, попытается -по повоспрепятствовать э, лупка перед движением соперника. Бомба уже, кстати, устанавливается. А вот успел ли услышать? Не успел ничего услышать игрок атаки, к сожалению. И поэтому это дефьюз. Да. Да. Да, еще раз, да. 23-21. У меня тоже хорошо, еле успел, брат, на стрим. Ну, тут дело такое: стрим уже целый час идет все-таки. <laughs> не сказать, что вы прям успели. Ну, я правда не знаю, сколько этот матч еще будет длиться. Но смотрите, уже кто-то винстрик прокакал, простите меня. И это кто-то, это команда Team Will Say. Они вроде бы неплохо играли, да? Но все-таки 2-1. До этого все они выигрывали три раунда. То есть сначала фейс Mix три раунда выигрывают, потом Team волсей три раунда выигрывают. Итак, три в одну сторону, три в другую, три в одну, три в другую. В результате получилось, э -э что наконец-то хоть кто-то эти винстрики в размере трех матчпоинтов прервал. Но прервали волсейвцы well их сами себе или же фейс Mix им что-то прервал. Кстати, выпад большой, быстрый, резкий, как сами знаете что... На точку Б в исполнении команды Face Микс». Mix. И оказывается то, что Тим Вилсей не совсем готова к приему этой позиции. Но вот, ну, что сейчас вот фаергот не пошел пушить-то, а? Ну что, не пошел пушить-то, когда понимал, что точно Когда точно соперник только что поставил бомбу, и он даже не успеет, скорее всего, начать стрелять. Скрипач! Последняя надежда команды Face at Mix, но, увы, эту надежду все-таки похоронили. 24-22. Сложнецкая история. Если я не ошибаюсь, 25 нужно взять же, да, команде Велсей, чтобы победить. И, при... да, и 24-24, это четвертая серия допов. Короче, я морально, как обычно, уже готовлюсь к следующей серии допов, да. Это уже становится законом жанра. Сейчас 24-23, следом 24-24. Пот продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков просто не плюнет и не ливнет скатки. Было <с> бы забавно. Ну а чё, был же как-то вот недавно сыгран, ну как недавно, относительно недавно, наверное год назад, был сыгран матч на фейсете там 70 чем-то, на 70 чем-то, по-моему. Почти <с> 4 часа люди играли. Я бы ливнул еще после второго часа. Я не скрывал это и всегда так говорил. Я бы не стал доигрывать 4 часа куда Куда просто 4 часа, да? Откуда у меня взялось бы 4 часа свободного времени? Хатома минус скрипач, капитан команды Велсей, он же Велсей. Все-таки обнаружил соперника под точкой Б. И у нас здесь начинается нечто неприятненькое, да? И неприятненькое это идет по всем фронтам с командой at Микс. Их осталось всего двое, дорогие друзья. Это Артурдес и Лупка. Но оба они сейчас находятся, условно говоря, в коннекторе. Один... Подальше, другой чуть-чуть ближе, друг к другу, да. Ай-яй-яй! Вот тебе и ай-яй-яй. Добегался, допрыгался. Лупка. Спина еще один есть. Ну, все, лупку отсюда никто не выпустит, но смотри, борется. Ай-яй-яй. Но все-таки волсевцы выигрывают, дорогие друзья, в этом непростому, очень потном противостоянии. 25-22, дорогие друзья. Это просто что-то с чем-то. Это что-то с чем-то, дорогие мои. В общем, да. В общем, да, это жесть.